В этом видео я покажу, как запротезировать один зуб без обточки соседнего. Для этого я установила имплант. Прошло 4 месяца, имплант прижился, и сейчас начинаем изготовление видимой части, а именно коронки. Я выкручиваю формирователь. Он стоял 2 недели для того, чтобы десна была аккуратная и можно было снять слепо. Теперь устанавливаю трансфер. Трансфер для открытой ложки. Он нужен для того, чтобы снять слепок. Начинаем снимать слепок. Слепок будет двойной. Сейчас я наношу жидкую массу, которая заполнит все мелкие детали. Теперь устанавливаю ложку. Она называется открытая, потому что Через нее я смогу увидеть и выкрутить трансфер. Вот видите, он торчит металлический. Как только слепочный материал затвердеет, убираю из трансфера маленький кусочек материала и его выкручиваю, точнее выкручиваю винт, который соединяет трансфер с имплантом. Теперь можно извлечь ложку, и трансфер останется внутри ложки. Снимается она немножечко сложно, но масса эластичная, поэтому снимаем. Это трансфер, который я до этого вкручивала внутрь импланта. Теперь слепок с антагонистов, то есть из другой челюсти, чтобы техник мог сопоставить две модели зубов и было видно прикус. Также еще сниму слепок прикуса. Здесь на видео этого нет. Теперь устанавливаю на место формирователь. Он должен закрывать имплант и удерживать десну до тех пор, пока не изготовим коронку. Подбираем цвет коронки, его согласуем вместе с пациентом и техником. Камера не дает идеальное отображение цвета, поэтому цвет, который сейчас вы видите на видео, немножечко отличается от естественного. Техник изготовил коронку. Сейчас у нас следующее посещение, и оно последнее. Выкручиваю формирователь. Промываю внутри импланта хлоргексидином. Устанавливаю абатмен. Это часть, которая удерживает коронку. Он фиксируется к импланту винтом. Закручиваю его с усилием с помощью ключа. А Батмен является частью имплантационной системы. Теперь буду фиксировать коронку. В этом случае коронка фиксируется на пломбировочный материал. Я замешиваю пломбировочный материал. Наношу его внутрь коронки. Предварительно коронку я померила и закрыла винт в Абатмане. Все, коронка установлена. Убираю излишки пломбировочного материала, которые выдавились, и проверяю положение по прикусу. Все подходит. Мне удалось без обточки соседних зубов запротезировать один отсутствующий зуб. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии.